Мы на связи с Киевом. У нас Александр Удвиченко, Он инженер. Инженер из Донецка. В 2014 году они с женой переехали в Киев. И Саша наш важный гость. Да, это из торгового центра, потому что нет интернета, нет света. Саша сам трудится в сфере энергетики. Но, как и большинство людей в Киеве, он выходит на связь только вот из торгового центра. Саша, привет! Добрый день, Ольга. Саша – брат похищенного, похищенного, то, что называется, цивильного заручника. И Саша разыскивает брата с марта. Саша, расскажите, пожалуйста, как это было, а мы покажем фотографии вашего брата, покажем вообще все, что можно. И помогите, помогите Саше, помогите нам всем найти и вернуть назад, вернуть на родину похищенных гражданских украинских людей. Саш, рассказывайте. Да, Оля, смотрите: значит, 19 февраля мой брат поехал в село Деревня Байрак, это под Балаклее в Харьковской области. Сколько лет брату? Брат, э... Как его зовут? Да. Мой брат ну, Сергей. Сергей Удовиченко, ему 35 лет, он всю свою жизнь трудовую связан с сельским хозяйством. Он был садоводом, а в последние 21-м году он устроился в сельское маленькое хозяйство возле Балаклея. И там он стал агрономом. И вот 18-го или 19 февраля, он поехал в эту деревню, он там жил в доме своего начальника, ближе уже именно к сельскому этому хозяйству, которое находилось рядом в полях, чтобы готовиться к новому сезону. Ну и 24 февраля нас застала как бы, война, его вот там, у меня в Киеве, и мы с ним как бы началось все, и мы с ним были на связи. То есть в первый же день там автобусы поезда перестали ходить с чтобы поехать домой. А живет он в городе Лозовая, тоже это Харьковская область, и там наши родители живут, у него там своя квартира, и он как бы вот вахтовым методом таким ездил в это сельское хозяйство. И вот началась война, поезда не ходят, машины у него нету, он говорит, что мне делать? Я говорю, ну давай подождем день-два, может там, ну, что-то поедет, как-то ну, потому что был хаос, была паника, никто из нас не знал, что делать и как делать. Получилось так, что он э, день э, переждал, на второй день он попытался выйти, ничего не ездит, люди, которые были э, там полные машины, кто-то куда-то выезжал, автобусы, поезда не ходят, начались... Э, обстрелы, бомбежки, а, ну, мы с ним решили, что давай, вот, ты подождешь сейчас в этом селе, как-то определимся, и потом ты э, будешь все-таки домой, там, к родителям ближе, в свою квартиру, вернешься уже. Ну, и так получилось, что вот 24-го все началось, 25-го, 26-го, и 2-го марта в город Балаклея зашли российские военные, то есть город стал под оккупацией, не было никаких там боев о том, чтобы там город защищать, то есть так получилось, что вошли, город стал под оккупацией, сразу были установлены блокпосты, ограничения на передвижение, сразу там люди все по домам были, Но ну, никто не знал, как себя вести, что действовать, потому что ездят танки, бронетранспортеры, люди с оружием, ну, что тут делать? как бы, И он остался. И так получилось, что э, он там был. Мы с ним разговаривали, что нужно сейчас найти момент, чтобы все-таки выехать. Потому что, ну, не дело, ты не дома. И вот э, мы с ним были на связи, и каждый день мы с ним созванивались один или два раза по возможности. Потому что в этой деревне связь была плохая, и ему нужно было нам выходить на небольшую горку чтобы позвонить. И вот он выходил, как бы, по вечерам говорил, я там нормально, у нас там, там, или тихо, или не тихо, но ну, не сильно как бы говорил мне, там, если не тихо, я понимаю, что он не волновал Точно так же и родителям он тоже он вышел, мне и маме позвонил, сказал, ты э, э, здоров, прячемся. К нему в этот дом, где он жил, приехал его начальник. То есть с города с Балакли, они приехали в эту деревню, которая пригород была, ну, чтобы там был подвал надежный, там вода была, колодец. То есть они решили там это все как бы пережидать. Пере, пере, И мы с ним общались, советовали, что делать, выезжать, не выезжать. И там случилось так, что... По дороге с этого села, там, в направлении как бы, неоккупированной территории, ехала семья, и там как бы, расстреляли эту машину. И мы с ним решили, что лучше не рисковать. И 20 числа я ему позвонил в 12.00, а -а и кто-то поднял трубку, а но была тишина. Я подумал, что это сбой со связью, потому что а там света не было, света в этой деревне не было с... 7 или с 8 марта да, угу. вот в этой деревне не было света, они, они заряжались от аккумуляторов, там телефоны свои. Угу. Я думаю, ну нету света, значит, наверное, сбой, ну как бы и успокоился, потому что такое было, что он, ну, он говорит, света нету, там у меня все нормально, все пока, чтобы телефон я не разряжал На следующий день звоню опять, никто уже телефон, а телефон э, находится вне зоны. Ну, думаю, ну, ну, бывает, там, начал, как бы, читать эти телеграм-каналы, местные, полоклейские, там было, как бы, неспокойно, думаю, подожду, э, там, на третий-четвертый день, как бы, понимаешь, что что-то не то, потому что он бы хоть что-то, да, там, сообщил, смс отправил бы, и я, как бы, начал искать людей, я через, опять же, там, мессенджер, социальные сети нашел, девушку, которая из этого села а, была, и у нее там родственники остались. И я попросил, говорил, знаете что-нибудь, что вы знаете про это село, там у меня брат живет, молодой парень. И она мне через день а, говорит, что похожего на вашего парня молодого человека забрали в Российский войну. Я говорю, да не может быть, но ну, это ну как, такого не может быть с моим братом, но он просто там жил. Ну тем более, что э, когда он там жил, приходили российские военные, там три парня пришли, там попросили сигареты, молодые, как бы ну брат, все дали, как бы поговорили вроде бы как по нормальному, то есть никакой агрессии, никакого ничего не было. Я думаю, ну с чего моего брата забрали, тем более, что приходили уже как бы, то есть, как бы, подозрений никаких нету. И я прошу этой девушки, узнайте, пожалуйста, ну точно это он или не точно, потому что ну, я не верил в это. И ну, в тот момент, в то время, вот такие вопросы ты задаешь на сутки, как бы ждешь ответ, потому что люди все не на связи, а ты задал вопрос. И на следующий день тебе только приходят ответы. Так вот, э, такие вопросы, такие ответы. И 2 апреля э, мне эта девушка переслала скриншот э, девушки, которая жила и которая видела это э, глазами. Она говорит, да, Сергей молодой жил у такого-то там фермера в доме. Да, его забрали. Три районных пришли, его со двора забрали. Но ну, она еще такое сказала, что Сергей не был напуган. То есть, вроде бы, как они там, пойдем поговорим. Он говорит, ну, пойдемте. садился, и они его увели. После этого его никто, как бы, не видел. И с этого момента я про него вообще ничего не знаю. То есть, где он, что он, как он... Вот 20 числа я знаю, что в 12.00 кто-то поднял телефон. Он, это был не он, но 20 марта его похитили. Ну, Похитили его военные в российской форме. С этой же деревни еще было два человека, два мужчины похищены. Один за неделю до этого, а второй где-то в промежутке. То есть вот, трех мужчин забрали с этой деревни, условно, во второй половине марта. Не знаю, это там, случайность, не случайность, но получилось так, как получилось. 2 апреля я узнал про это. И я начал сразу же искать ну, наши все службы, которые этим занимаются. У нас было национальное информационное бюро создано, 1648, так называемое. То есть позвонил туда, ну, я в панике был, звоню, говорю, вот, вот так вот. Она говорит, хорошо, мы фиксируем эти данные. Туда я как бы удивился, что ну, люди не были удивлены моей ситуации. То есть, да, мы записываем, где это случилось, как это случилось, звоните там на следующую горячую линию СБУ, заполните анкету там или обращение в Красный Крест и в полицию мне спокойно как бы так дали рекомендации хотя у меня там на руки трусились я не мог в это поверить и вот э, начались эти поиски которые ну глобально мне достоверно не дают информацию где мой брат что мой брат я верю что он живой потому что когда по лаклею освободили а, то есть смотрели, искали, потому что это не один мой брат попал. То есть каких-то захоронений не было вокруг города или в городе, в камерах, которых держали людей, ну, про брата никто из тех, ну, тех задержанных, тоже там заложников, никто не слышал. Поэтому я верю, что он где-то есть, ну, где-то его вывез, потому что Тех людей, которых забирали в марте-апреле, тех людей в Балакле никто найти не может. Их нет там. А тех, кого забирали с начала мая, эти люди так и оставались в Балакле и держали в участках полиции, пытали, мучили, отпускали, били. Но они есть, эти люди. То есть живые живые. Брату 35 лет исполнилось 15 ноября, то есть он где-то, где, где он был, он встретил свое день рождения. Он закончил Харьковский аграрный университет по специальности ахархимия и почвоведения и после института он начал работать в государственной структуре, как распределение поработал в и потом он в двух частных сельских хозяйствах. То есть в одном он садоводством занимался, а в другом уже там был большое хозяйство и сад, и пшеничные как бы, культуры. А, и еще одна особенность есть, я, наверное, про нее не говорил, это то, что брат родился в Порске, Оренбургской области. А, отец после института в 85-м году, ну, я тоже был как бы, маленький еще, его отправили в Орск работать там на заводе. Отец тоже там настроение был связан. И его туда отправили с семьей, я уже был, и там вот в 87-м году родился мой брат, То есть у него в паспорте сегодня написано «Орск, Оренбургская область». Там, Российская Федерация, наверное, или, или как-то так написано в паспорте место рождения. Но ну, паспорт у него гражданина Украины. Он 16 лет его уже получал. Не знаю, может быть, это тоже как-то повлияло на то, что его там, забрали похитили. Ну, вот так. Ну то, что мы знаем о украинских похищенных гражданских, это то, что на самом деле это не так важно, то что написано в паспорте. Зачем их забирали, никому не известно. У нас было в группе «Статут», которая этим занимается, похищенными гражданскими, тысячи заявлений. Конечно, самое страшное, когда заявление отзывается, когда происходит эксгумация. Это самое страшное, когда по генетической экспертизе то, что вашего брата не нашли по, по генетической экспертизе, уже внушает, внушает надежду. Надо сказать, что Сергей Юдовиченко... Один из примерно сотни граждан Украины мирных, среди них есть женщины, среди них есть инвалиды, о которых мы знаем, что они совершенно точно пересекали, явно не по своей воле, границы Российской Федерации. И они, скорее всего, скорее всего Сергей Юдовиченко где-то содержится в каком-то СИЗО из приграничных областей, мы знаем это потому, чтобы уже было два обмена. Один был в апреле. Гражданские заложники, украинские мирные граждане, были обменены на всяких военнопленных. Вторая, вторая серия была обмена осенью, в конце сентября, когда вышла знаменитая учительница Виктория Андруша из Черниговской области. Скажите, пожалуйста, Сергей, а вот вашего брата не встречали никто из освобожденных? Нет, я задавал эти вопросы, ну, у нас как бы сейчас тоже общество организовалось, Hello. то есть, есть у нас телеграм-каналы, там где людей, которые которым повезло, которых обменяли, освободили. Hello. От них собирается обратная связь, кого вы видели, кого вы, кого вы слышали. То есть, а, вплоть до того, что люди говорят, я слышал какие-то фамилии там на перекличке. Uh -huh. а, Но ну, я задавал эти вопросы, ну, к сожалению, нет. Но я, ну как я еще действую, то есть я знаю, что в этот период забрали 5-6 человек, то есть я эти фамилии для себя как маркеры использую, то есть я мониторю эти все социальные сети, мессенджеры. И никто из тех, кто вот с Балаклея пропал в тот, тот период, то есть это там 2 две 3 недели диапазон. Никто из них нигде не засветился. То есть эти люди, как вот, они просто где-то изолированы. Я только так себе могу понять, что про них никто не видит, никто не слышит. То есть они не так, они не, не, не, Ну, похоже на то, что они не пересекают. Но это если это логично, просто как логически mm -hmm. рассуждает. на самом деле устраивая такие гипотезы или предположения. Но он, никто не встречал. Он мог оказаться на территории еще до ЛНР, о кое -как в первых территориях, на Варло. Тогда связи почти нет. Да, да. Тоже такое может быть, потому что в Балаклее менялись те люди, которые вот, были оккупационная власть Потому что в начале это были российские военные, потом это э, ЛНР, ЛНР, так называемые, потом еще кто-то там был. И в последнее время там уже были какие-то непонятно, кто там стоял. И люди, которых я просил, не ходили в комендатуру той власти и просили. То есть там писали даже заявление, там была такая имитация какого-то органа власти. Они говорят, напишите заявление, там данные писали, они говорят, таких нету, может быть, вывезли в Купинск, может быть, вывезли там в Луганск, может быть, вывезли в Белгород. Куда из этих мест вывезли? Нет. Говорят, мы, мы ищем, мы вам скажем. Ну, Я понимаю, что это так, Больше не приходили и не спрашивали. Красный Крест летом доставлял письма, неизвестно, как написанные, ну, это мы сейчас уже немножко больше знаем, гражданскими заложниками. Красный Крест тоже в курсе о, о судьбе вашего брата. Он знает об этом? То есть писем тоже не было? Ничего не было? Нет, ничего, да, не было. Ну, с Красным Крестом тоже как бы все сложно. Потому, да, что... то есть Когда пошли первые волны писем, но у всех у людей появились надежды, и ты ждешь, когда тебе позвонят, скажут для вас письмо. Но не было ничего. А как вы сами оцениваете, в вашей группе как оценивают, сколько сейчас находится гражданских пленных, вот сколько пропало еще людей? Потому что вот мы знаем порядка сотни имен. а Что говорят родственники, что говорят те, кто освободились? Ну, я, мы тоже как бы организовались, у нас mm -hmm. общая беда, и вот сейчас есть э, гражданская организация у нас, э, «Цивильник в полоне». Mm -hmm. а, сегодня у нас телеграм-группа, нас 340 человек, э, мы делали, э, как формировали список, это около 9, ну, больше 200 человек, но mm -hmm. эта группа... Я, ну, я, я знаю, что она не полна, э, она не охватывает все. То есть это те люди, которые сегодня э, смогли в телеграм, в социальные сети пойти. Где-то они засветились, потому что в, начале, в начальном периоде в эту группу мы людей просто как бы там привлекали и сбывали. Ведите к нам, давайте объединяться, давайте действовать вместе. То есть больше 200 людей. Это то, что у нас сегодня есть список, э, но... Есть же люди, которые не пользуются социальными сетями. То есть маленькие поселки, города, деревни, родители в возрасте или еще что-нибудь. Но я, я понимаю, что это там 500 человек. Про 500 человек мы сегодня точно говорим, это люди, которые были похищены. И тут нужно как бы разделять те люди, которые, в вот, Мариуполь, да, там, 10, ну, там, тысячи людей вывезли просто, вывезли, эвакуировали. Но это чуть другая как бы история, а тех людей, которые насильно э -э -э, взяли заложники, похитили, в вот, э -э, моем ощущении это сейчас минимум 500 человек, минимум, это то, что я вот э -э -э, сейчас вот вижу, то, что можно, наверное, вот так вот посчитать. А, я хочу добавить, что мы говорим с вами только о взрослых, только о взрослых, потому что… Похищенные дети с Украины – это абсолютно отдельная проблема, отдельная проблема которой э, занимаются многие компетентные организации, но мы с вами говорим только о взрослых. Э, еще раз, дети – это их тысячи вывезенных детей, и это абсолютно отдельная проблема. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Сергей Удовиченко, вот брат Александр Удовиченко, он абсолютно гражданский человек. Он никогда не служил ни в полиции, ни в АТО, ни в каких, не был на контракте в вооруженных силах. Это абсолютно мирный человек, агроном. Это вот насчет пашни, да, урожая. Поэтому он не мог не пройти фильтрацию. И люди, которые его задерживали, прекрасно знали, что он совершенно гражданский человек. Правильно? Да, да, да, все, все так и есть. Ну, не служил агроном там, да, человек И, Оль, я еще хочу что сказать, что 500 человек, про которые я говорю, это мужчины. То есть, вот в нашей группе ну, женщин сегодня у нас вот почему-то там искали двух женщин, но там другая история. А вот 500 мужчин это вот это только мужчины. Мужчины, возраст от 18 лет и там 70 лет даже были. Да, потому есть... что освобожденные женщины говорили о том, что женщины там тоже продолжают оставаться в плену. Да. Я должна задать этот вопрос. Я сама состою в, этой, в, в группе по содействию освобождению цивильных заручников. Но, тем не менее, я должна вам задать этот вопрос. Вы обращались в российские какие-то органы власти? Я писал запрос на электронной почте Министерства обороны. Там какую-то была такая форма, да, да. короткая Писал туда обращение, там написал свой телефон, электронную почту и предмет обращения. То есть я писал, что вот брат был, есть свидетель о том, что российские военные его забрали, и попросил сообщить о его местонахождении, о состоянии здоровья и возможности с ним ну, организовать связь. Вы получили ответ? Нет. Это месяц, по-моему, прошел, я, я просто не сразу узнал про это все, где-то месяц прошел с моего обращения, ответа нет. Мне еще говорили, что можно писать да, в ЛДНР, какие-то службы, но туда я не писал, потому что не верю я в те в структуры. Но я хочу сказать, что наши адвокаты очень много обращаются. Мы когда точно знали, где, даже в какой камере находятся те или иные захваченные украинские мирные граждане, нам все равно отвечали, их там нет. И даже когда адвокаты стояли под дверью, адвокаты отвечали, их там нет. А когда сейчас вот часть из этих людей освобождена, и, конечно, выясняли, что да, они были там, они были именно в этой камере, они были вы именно в этом СИЗО, и они, конечно, не знали, что приехали адвокаты, что есть гуманитарная помощь, что их разыскивают, они ничего этого не знали, поэтому их там нет, это единственный ответ, который дают российские власти, их там нет, а потом оказывается, что да, они там были, они там есть. Скажите, пожалуйста, Саша, как вы сами себе объясняете, зачем? Зачем? Uh, если, ну как, я просто человек там, с инженерным образованием, то есть у меня есть логические свои какие-то объяснения, мысли. Первое, это то, что они в мужчинах, парнях видят какое-то сопротивление возможно, что это будут люди, которые оказывают, там, вести какую-то партизанскую деятельность, диверсанты. И вот они всех этих мужчин забирали, фильтровали, проверяли детекторы лжи, кстати, там в были, там людей проверяли. То есть, что то можно проверить, не знаю, но как бы людей проверяли, они боялись, боятся, боялись, что среди мужчин будет какое-то вот ополчение формироваться. Это вот первое, то что ну, как мне больше всего, но логично, если логически. Второе, ну не хотелось бы, конечно, в это. Это просто вот уничтожение. То есть работоспособные там, или какое-то такое население, мужчины, которые в последующем могут там, поднимать экономику, там, быть э, э, движущей силы там, для развития страны, просто как бы уничтожить этот потенциал. Ну, первое, это вот то, что они в людях видят какую-то опасность для себя. Там. Саш, спасибо вам. Слава Украине. Героям герой,